Машины специализированного автотранспортного предприятия СТП теперь разбрасывают на дороге только техническую соль. По крайней мере, в этом уверяют представители самой организации. Использование более сильного реагента ХКНМ теперь запрещено. Роспотребнадзор после проверки пришел к выводу, что этот противогололедный материал может быть небезопасен для людей окружающей среды. Правда, координатор Федерации автовладельцев России Егор Фролов говорит, что видел, как реагентом посыпали дороги уже после запрета. Сегодня утром обнаружил э, на Северном шоссе, где -то... Также был рассыпан реагент. Это говорит о том, что в первую очередь у нас администрация города наплевательски относится к каким-либо распоряжениям Роспотребнадзора и вообще в принципе надзорного органа. В СТП же уверяют, что все документы о соответствии ХКНМ нормам и требованиям есть. Правда, предоставить бумаги о безопасности противогололедного материала нашей съемочной группе дорожники не смогли. Обслуживающая Красноярские улицы организация намерена судиться с Роспотребнадзором за право поливать улицы реагентом. Использовать будем соль, поэтому нам сейчас как Нм использовать, во-первых, нет ну, нецелесообразно, не потому что температурный режим уже не те, но ну, во-вторых, у нас есть предписание просто подобного. По данным САТП, машины успели вывалить на дороге города 400 тонн ХКНМ. Если он небезопасен, кто возместит ущерб людям и окружающей среде? И кто ответит? Ведь 238-ю статью Уголовного кодекса никто не отменял. За оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности, она предусматривает до 10 лет лишения свободы. Ранее Министерство экологии края проводило свою проверку. И пришло к выводу, что применение ХКНМ влечет засаливание почвы. В местах снегоотвалов обнаружено превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. И Министерству документы, подтверждающие безопасность ХКНМ, мэрия также не предоставила. Департаментом городского хозяйства администрации Красноярска не предоставлены подтверждающие соответствие противогололедного реагента ХКНМ, указанным выше требованием, в связи с чем в адрес Уральского завода противогололедных материалов направлен запрос с требованием предоставить документы, подтверждающие соответствие противогололедного реагента ХКНМ обязательным требованием безопасности. При этом тот самый Уральский завод противогололедных материалов утверждает, что у него с документами все в порядке, а Роспотребнадзор ХКНМ не запрещал. Противогололедный материал ХКНМ, производителем которого является ООО «Уральский завод противогололедных материалов», имеет всю необходимую разрешительную документацию, установленную нормами действующего законодательства, подтверждающую безопасность противогололедных материалов, в том числе в части санитарно-эпидемиологического благополучия. Применение противогололедного материала ХКНМ управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю не запрещено. Роспотребнадзор пока не комментирует свой запрет. Возможно, претензии у него возникли к неким рассолам, о которых не раз говорил мэр, считает общественник Евгений Калиманов. Это по его заявлению надзорные органы начали проверять противогололедные материалы. Калиманов не исключает, что в СТП смешивают разные соли, например, ХКНМ с Бионордом, либо разбавляют их в целях экономии. На получившийся продукт дорожникам необходимы такие же документы о безопасности, как и на остальные реагенты, потому что новые рассолы могут нанести вред окружающей среде. Кальций, который которые содержатся их хлорные три которые содержатся во всех применяемых веществах на дорогах Российской Федерации при взаимодействии с водой и солнечными лучами ультрафиолетом имеет возможность и риска восстанавливаться до формальдегида и муравьиной кислоты боевые отравляющие вещества Многие водители запрет реагентов поддерживают, потому что едкие материалы ускоряют процесс гниения автомобилей. Другие считают, что с реагентами было лучше, поскольку с ними меньше льда на дорогах, а значит безопаснее. Техническая соль, которую используют сейчас, сохраняет плавильные свойства до минус 10-12 градусов. На выходных по ночам обещают до минус 15, а значит водителям стоит быть осторожными вдвойне. Виталий Поляков, Сергей Кашин. Новости ТВК.